Как принимать рыбий жир для похудения с максимальной пользой и безопасностью для нашего здоровья, вы узнаете из данного видео. Корректировать фигуру можно более щадящим способом, не прибегая к интенсивным нагрузкам, но это в том случае, если у вас реально нет времени или возможности полноценно тренироваться. Хотя для занятий время можно найти всегда, было бы желание. Если вы решили стать стройным или стройным, благодаря правильному полезному питанию, тогда включите свой рацион рыбий жир, который поможет вам Похудеть. Многие не могут употреблять рыбий жир из-за его вкусовых качеств. Выход есть. Можно купить его в специальных капсулах. Проглотил, вкус не ощутил, пользу получил. Способствует уменьшению отложения жира. Борется с аллергией, экземой астмой, положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, снижает уровень вредного холестерина, улучшает зрение, полезен для кожи, тормозит процесс старения, устраняет ломкость сосудов, помогает при интенсивных нагрузках, улучшает работу мозга, защищает от депрессии, улучшает настроение и многое другое. Самый распространенный вопрос у девушек – способствует ли рыбий жир похудению? Ответ – да. Он улучшает обмен веществ, а также регулирует уровень инсулина, чтобы организм оставлял полезные вещества – углеводы – себе а избавлялся от ненужного нам жира. Если у вас нет никаких противопоказаний, то можно смело принимать рыбий жир по 3 раза в день по 30 мг. Максимальное время применения не более 1 месяца, потом делаем перерыв на пару месяцев. Всего за год можно худеть таким способом не более 3 раз. Чтобы не вызвать расстройство желудка, рекомендуется употреблять рыбий жир после еды. От рыбьего жира пользу для похудения заметно не сразу. Необходимо немного подождать, чтобы ощутить эффект от употребления данного продукта усиление эффекта найдите время и силы для небольших тренировок которые помогут добиться желаемого результата намного быстрее понравилось видео ставь лайк обязательно подпишись на канал до новых встреч друзья Around the world I go, here I go, there I go. Young legend in his prime, my vest and you blow. You a mumble rapper, so stand down. Put your...